Юлий Цезарь, безусловно, является успешным римским полководцем и политиком. Проведя серию блестящих военных кампаний, он разгромил много гальских племен и завоевал для Рима новые земли. Его римские легионеры, ветераны многих баталей, завоевали славу своим боевым искусством и топливостью. Верцинге Торикс, вождь племени Арвернов, восстал против римского владычества. Цезарь был вынужден реагировать на происходящие события, уступая инициативе. Прошел уже год, а восстание до сих пор не подавлено. Войска галлов развернуты у города Герговия, напротив занявшей господствующую высоту армии Цезаря. Опасаясь засады, Цезарь послал легионеров на осмотр окрестности Герговии, чтобы предупредить любые попытки врага окружить его. Но и галлы не менее осторожны. Они тоже отправляют своих наблюдателей следить за перемещениями в Убейте их! Небольшой отряд римлян, оказавшийся слишком далеко от основной армии, был атакован галами и разбит. Видев, что Галлы напали на его лагерь, Цезарь двинул войска в сторону форта. Как только Галлы узнали о наступлении римлян, они двинулись для нанесения ответного удара. Цезарь, почувствовав новую опасность, приказал отступать. Но оказалось, что легионы не услышали новых приказов. Вместо этого римляне штурмуют форт. Люди Цезаря неожиданно обнаружили, что оказались в тяжелейшем положении, окруженные злобными галами. Необходимо сохранить таран, если римляне собираются штурмовать форт. Возможно, тогда им удастся поменяться ролями с варварами. Наш доблестный полководец погиб. Его войска лишились мужества. Ах, лучше бы он остался. Римская честь не запятна. Но слава Рима после этого поражения лежит в руинах.